добрый день добрый день добрый день доброе утро сейчас проверю как там оно. пошла трансляция не прошла не пошла или не пошла сейчас сейчас настраиваемся настраиваемся кассандра сегодня с вами будем этот стрим конечно для донатеров в первую очередь естественно вот Будем сегодня получать ответы и на астрологических картах, и на горбатых, горбатые колоде, и на Таро. Все будет интересно, и я бы сказала, даже очень даже нужно. Сейчас проверю, идет там трансляция, не идет. Идет там трансляция. Во-во-во, вот, вот, -во -во. в эфире. На горбатых. Хорошо. А Все, пошло, пошло, пошло. Так, я продолжаю. Значит, продолжаю. Хорошие вести с фронтов, значит, как говорится. Итак, э, перед вами цифра 1 и цифра 2. Э, сейчас будет два раза два варианта ответа на вопрос. Да, нет. Стоит ли что-то делать? Не стоит. Стоит ли куда-то уезжать? Не стоит. Стоит ли менять работу в ближайшей, допустим? Ну, кстати, срок. Срок указываете вы сами. Итак, сосредоточьтесь на своем, внутри себя, на важном для вас вопросе. Сосредоточьтесь. Цифра 1 или цифра 2. А я начинаю. Итак, цифра 1. Тут ответ ⁇ да ⁇ Все, что связано с домом, все, что связано с поездками, все, что связано с какими-то, может, договорами, с мирными переговорами, с хорошими, ну, с хорошими нужными вам для добычи денег, как я говорю, тут ответ ⁇ да ⁇ Теперь посмотрим цифры номер два. Тут ответ очень непредсказуемый. Допустим, нужно ли менять работу, я бы сказала, что не нужно в ближайший месяц точно, потому что прямо по курсу карта Урана. Уран, он непредсказуемый, но он нас тянет в новшества, в новые перемены. Ну, подумайте, Уран также нам дает эффект такой внезапности, когда вот нас пронзила молния, пришла какая-то идея, и мы вот хотим в Индополож вот что-то сделать, да? То есть вот тут надо, я бы сказала, как-то надо... Осторожно, дорогие мои, тут осторожно, цифра 2, со своими желаниями. Возможно, вот еще одна подсказка есть. Я бы дала совет, ваши желания надо немножко оставить на потом, может быть, через 2-3 через месяца возвращаться к этому желанию. Сейчас я бы сказала, пусть идет все как идет. Потому что сейчас очень внезапно и пульс, импульсы, вы в периоде каких-то импульсов находитесь. Как всегда, буду äh, напоминаю, ссылка на донат будет в конце, когда закончится стрим, будет под этим видео. Буду благодарна за, за донат, как за поддержку моего канала. Итак, теперь вопрос номер два. Вы загад, загадываете следующий вопрос. Хотите для себя, хотите на свою персону, хотите что-то любопытное про другую персону. Или один вопрос на свою персону, а другой вопрос на цифру ну на цифру один а другое что это вот другая персона цифра два допустим как член вашей семьи ну, ну может быть да и так загадывайте свой вопрос на да и нет только сформулируйте четко итак ответ по цифре один ну сами видите колесо двигается дела идут Тут даже знаете и вторую карту не надо даже брать, но очень интересно тут ответ такой: вы придете к своей цели, но почему-то вам будет грустно от этого процесса или от этого результата, то есть вы получите этот приз, этот вымпел вы получаете, но он вам, вам как-то вот счастье того, той радости, которую вы ожидали, может не получиться. И теперь ответ по цифре 2. Тут карта Ангела. Ангел хочет, чтобы это произошло. Ангел в том числе будет вам помогать. Может быть, это связано и с родительскими темами, и какая-то помощь по... от родни, какое-то важное... О, если мама может быть от сына какая-то помощь допустим необычное что-то нужное то есть вы смотрите белое белое все хорошо тут очень хорошо и я бы сказала когда первая такая карта это говорит о том что вы заслужили эту ситуацию вы ее вымучили вы ее отождали от слова ждал ждал ждала ждала да то есть вы ее заслужили она будет будет. Теперь, дорогие мои, теперь, дорогие мои, переходим к следующему моменту. Очень интересный вопрос. Тут, ну, такой у меня сегодня такой блок, набор всяких вопросов. Значит, второй у нас прогноз гадания на тему э, про бизнес. Про бизнес. Нужно ли начинать какой-то бизнес, вступать в какое-то новое дело в ближайшие два месяца? Вот так я вам сужу, по времени буду суживать, вот конкретный, так сказать, временной отрезок я вам тут ограничиваю. И вот такой вопрос, нужно ли, нужно ли. Этот прогноз, он очень, конечно, тоже серьезный. Мы будем делать на Таро, дорогие мои. Тут у нас вход вступает Таро. Ответ по первому для тех, кто загадал один. И сейчас, хорошо, положу сразу, будем трактовать. Давайте вот так делаем. Итак, ответ для тех, кто выбрал цифру один. Ну, смотрите, скажу так, нужно... Тут и колесо фортуны, очень удачная фортуна с чашечкой. То есть вы берете, вы ложите, у вас есть какие-то подготовки, есть возможности, а может быть есть уже опыт, может быть вы где-то подучились, доучились. То есть у вас есть чашечка, куда можно складировать денежки за эту идею, скажем так. Потом, потом... Это карта такая как начальственного человека, который может начать и руководить, и разрулить. А может быть вы хотите открыть бизнес, да, у вас есть напарник или родственник, который вот тоже в унисон с вами, как сказать, ну в унисон вместе с вами дышит одним воздухом, понимает ваше течение, ваши цели совпадают. А мне нравится эта э -э карта, Она назов... ну, я ее называю «Готовое блюдо». Ну, скорее всего, сливки взбили оставлю оставили в чашечке. Ну, такое тут тема, что все готово, все приготовлено к какому-то действию, все круто. Э -э такая стабильность, карта стабильности. Иди в эту тему, иди в этот бизнес, и будет у тебя стабильная. То есть тут вопрос стабильно. Единственное, может быть, через полгода, через год у вас будет ощущение какой-то зависимости, немножко внутреннее такое ощущение зависимости от этого процесса. Ну, возможно, вы такая персона открыли, достигли, и потом остываете и устаете в этом моменте. Может быть, даже так. Но это для вас нужно, и я бы сказала, если вы в эту тему входите, то полтора года минимум вам надо оставаться там у как сказать у, вот, у руля у руля правления а потом если вдруг вы захотите уйти или переложить на кого-то вот родню или переписать на жену там на мужа но не раньше чем через полтора года теперь давайте посмотрим ответ по цифре 2 вот смотрите. Тут такой совет, что нет. Что-то может не срастись. Или коллектив будет быковать. Или для вас это тяжелая тема на сегодняшний день, да? То есть вы будете мучаться, может быть, какие-то долги, дело пойдет какими-то, то застрянет урывками. То Очень большие поиски конкурентов будут. И такая карта, когда ну, как бы вы одной ногой. Что, что в деле, а второй ногой вы не знаете, как говорится, что с этим делать, и это сердце перевернуто, это такой эффект, когда больше, так сказать, ну больше страданий, чем кайф от процесса, да, больше трудностей, чем доходов, вот тут такой момент, дорогие мои, это очень серьезный сейчас для вас прогноз, я очень буду благодарна за донаты. Ссылка на донат под видео. Так, теперь идем дальше. Идем дальше, дорогие мои. Я надеюсь, вы все поняли, что я вам сказала. Кто не донатит, у того не срастется, естественно. Потому что этот стрим, дорогие мои, только для донатера. Так, теперь идем дальше. Три знака удачи. Три знака удачи. Сейчас у нас будет... Прогноз на наших, на моих авторских горбатых картах. Вот почему горбатых у меня предки имели вот такую фамилию. Они были магическими горбунами. Горбуны это очень энергетически сильные люди, очень большие у них магические возможности. Вот, поэтому я назвала свою авторскую колоду «Горбатые карты». Делала под себя, делала относительно большого опыта работы с людьми. И хочу напомнить, если кому-то надо, обязательно можете всегда обратиться ко мне в WhatsApp. Но в WhatsApp мы не звоним, а мы пишем слово «консульт». И тогда а я выхожу на связь. У меня так вот настроен телефончик. Итак, три знака удачи. И в конце совет от Кассандры. Я пока раскладываю карты. А вы загадайте уже вот сейчас свою цифру. Пожалуйста, загадайте. Какие же знаки на ближайшее время удачи вам выдают и подсказывают, на что указывают мои горбатые карты? Итак, если вы выбрали цифру 1, я начинаю. Первый знак удачи. Смотрите, как интересно. Удачи. Если у вас в душе разбитое сердце, если кто-то вам нанес рану, то для чего-то вам это надо было, или для чего-то это надо вам и по сей день. Возможно, эта тема будет уходить вдаль в ваше прошлое, но, но я бы сказала, что.. Для вас это удача. Это говорит о том, что человек, который над... сделал надпись кровью в вашем сердце, он или она, кто сделал вам трещину, из-за этой ситуации, возможно, вы сильнее и лучше и жестче команд... карабкаетесь вперед и учитесь командовать над другими людьми, почему слово прилетело. Итак, второй знак удачи. Второй знак удачи – любовь. Хорошее сердце. Смотрите, как интересно. Сначала разбитое сердце, а дальше идет хорошее сердце. То есть, если кто-то вас предал и вам сделал какашечку, вы вышли из отношений, возможно, не по своей воле, не по своему решению, то судьба вам подводит хороший заменитель, хорошего того, кого надо, тот, кто по судьбе. То есть это хороший знак. Еще, кстати, могу даже сказать, если у кого-то были небольшие сложности, проблемы в сердце, это знак, что что-то через месяц может улучшиться состояние здоровья. И третий знак, третий знак женский, просто женщина. Это говорит, что через два с половиной месяца какая-то женщина может вам мне зовут женщина, ребенок, материнство что это расшифровать, не знаю. Допустим, если вы в возрасте, может быть, вы станете бабушкой. Ну, как вариант, да. Ну, что-то такое. Давайте, дорогие мои, вместе будем разгадывать, да? Женщина и ребенок. А возможно, появится или ну, появится опять. Какая-то женщина из вашего прошлого, как вариант, ваша подруга, или из детства, или из юности. Это тоже, то есть это знак удачи. И эта женщина вам э, что-то хорошее или посоветует, или введет в другое общество, в какой-то слой, или что-то подарит. То есть вот тут мне нравится вообще. То есть из сложной ситуации, из каких-то внутренних волнений, трагедий, переходим в хороший плюс и совет от Кассандры. Совет от Кассандры – не кликушествуй, не предвещай какие-то плохие события для себя особенно, может быть, и для других тоже. То есть такой совет – думай, что ты произносишь. Вот тут такой момент. Думай, что ты произносишь, и тогда к тебе будут поступать более, скажем так, нужные тебе известия и новости. Теперь переходим к... Три знака удачи для тех, кто загадал цифру 2. Ну, первый знак – это просто удача. Это просто удача и фартит. Это хорошо, это говорит о том, что вы находитесь в полосе каких-то защит. Защит со стороны космоса, защит, за, защит со стороны вашего ангела-хранителя. Это уже сильная карта, вы уже победили, как говорится. Вторая, вторая карта говорит, что э, если что-то и начнет разделяться, разъединяться, видите, какая карта, да, она на контрасте сделана, возможно, знак удачи будет, если вы что-то удалите, допустим, зуб, да, допустим, как вариант зуб что еще можно, не знаю. Даже эпиляция будет вам как-то правильно. Ну, вот как, если такие мелочи смотреть, да? Но вообще, вы на породе какого-то разделения, может быть, разъединения, это когда на доли делятся, наследство или что-то такое, какие-то доли. Или если у вас своя фирма, свой бизнес, и он вдруг разъединяется, это для вас хорошо. Вы пойдете отдельно своим путем, и там вы будете более сильны, вы там будете более вольны от слова «свобода», там будете более счастливы. И вообще, конечно, что-то тут с работой есть. То есть третий знак вам дали удачи. Возможно, через два месяца что-то с вашей профессией вам станет неуютно, и это для вас будет толчок к поиску параллельного, ну, какого-то бизнеса или дохода, или совершенно нового, возможно, эту тему вам сможет закрепить, укрепить и помочь в ней, в этой теме, в новый какой-то мужчина. И давайте посмотрим подсказку от «Кассандры». Подсказка от Кассандры. Это знак земли. Ну, смотрите вообще, да, что-то сочетать. Знак земли, это в том числе люди. Возможно, вам в ближайшие три месяца будут помогать люди. Знака девы, э, тельца и козерога. Вообще, что-то у вас... Вообще, вообще, хочу сказать, даже если какие-то есть заморочки, связанные с профессией, с работой, у вас очень сильная линия. Она, видите, земля... Может быть, свой кусок земли, становление чего-то, укрепления Укрепление, может, юридически за какой-то землей, за каким-то недвижимостью. Я называю эту карту дуб. Дуб, да? Но дуб – это крепкая карта, понимаете? Смотрите, как интересно. И тут дуб нарисован, и тут дубовые листья. То есть, какое-то в ближайшие три месяца, три с половиной, у вас произойдет закрепление, как сказать, закрепление... Каких-то прав на какую-то собственность, может быть, даже и так. Вот даже если здесь что-то разъединяется, то это ваше уже точно будет. Это значит очень хорошо, что вы что-то делите, так непонятно что-то, когда общее, это сложно, да? А когда точно ваше, на вас написано, это круто. Буду благодарна за лайки и, конечно же, за донат для существования моего канала. Ну а теперь, дорогие мои, на, на моих любимых астрологических картах будет прогноз на тему на тему «Любят, не любят». Я тут переключу, посмотрю, что у нас тут. Я боюсь эти переключения все делать. Да, тут у нас тихо, ну ладно. Значит так, «Любят, не любят». Опять же, выбирайте цифру и будете получать ответы. Если вы выбрали цифру, я начинаю. Итак, цифра номер один. Ну, я бы сказала, что тут Тут ситуация такая, я бы сказала, что любит. Во-первых, первая карта ангела говорит о том, что это правильная ситуация, вот ваши отношения с этим человеком, это правильно. Даже если вам когда-то иногда кажется, что он уходит в себя, ваш человек любимый, про которого вы сейчас задумали, да? Даже если вам кажется, что он ушел в себя, какой-то невнятный, не дает признаний в чувствах, как будто человек в себе варится, но по фактам, по... По его поступкам и поступкам этого человека вы чувствуете, что человек старается. И вам даже вы чувствуете своим затылком или своим крылом своего ангела, вы чувствуете, что вам повезло с этим человеком. С ним можно договориться или с ней. У вас отношения в долгую, и то есть человек собирается с вами, может сказать, всю жизнь жить, понимаете, как интересно тут. Даже я бы сказала его, этого человека, про кого вы сейчас спросили, окружение как-то за вас. Ну, то есть, знаете, бывает, что у нас есть человек, у нас с этим человеком прекрасные отношения, ну вот, блин, как говорится, а родня против или друзья против, и они вот говнят, говнят, все время надо что-то разгребать и, и идти по жизни, и бояться каких-то вот спотыкачей, как бы предполагать, и они не дают комфорта в проживании с этим человеком. Вот тут живите и спите спокойно. Я бы вот так сказала. С этим человеком, хочу сказать, вы вместе можете свернуть горы. Может быть, даже тут надо какой-то совместный бизнес иметь или замутить, потому что тут есть такой момент надежности ну, момент надежности как бы по судьбе вот по судьбе пара гнедых. Теперь информация на тему любит не любит по цифре 2. Ну, хочу сказать так, тут тоже, в принципе, неплохо, но любит, не любит, первая карта такая общественность, общественная. Или человек любит свою работу, или человек до вас много имел опытов, и там как-то по дороге растерял свои основные жар любви, скажем так, да. На сегодняшний момент тут все достаточно... Может быть, монотонно, но, я бы сказала, стабильно. Хотя человек иногда вам что-то дает всплески и упреки по, по прошлым темам. Или вы даете ему всплески. По... И, то есть давайте вот тут к прошлому не ревновать. Это очень важный момент, дорогие мои. Не ревнуем к прошлому. И еще человек старается пытается делать подстройки под вас. Мне это тоже нравится. Возможно, где-то в душе он где-то не доверяет вам, как не доверяет вашему полу вообще. Что-то такое есть, немножко тут такое. То есть вы регулярно чувствуете напряженность в отношениях, даже если она не в словах, а может быть в поступках, когда человек что-то не хочет делать или хочет с каким-то надрывом, или вам надо, как говорится, с пиндалями заставлять или уговаривать. Но, э, посмотрите, вот в конце дорожки лежит карта... Вот такая карта, которая говорит, это зернышко в сердце, это семья, то есть человек, вы, вот вы как партнер, вот вы сейчас спросили, любит, не любит, вы как партнер, то есть человек к вам определенную долю каких-то вот чувств имеет, да, для того, чтобы сохранялась семья, сохранялась тут даже предпосылки всех к официальной семье, возможно, вы про своего мужа спрашиваете, как вариант, да и надо, может быть, чаще человеку вслух проговаривать что-то хорошее, как бы закреплять, благодарить, хвалить. Вот, Вася, ты молодец там вот сделал, Игорь, ну ты просто прелесть, я от себя такого не ожидала. Вот такого, знаете... Маленькие осколочки такие, но ну, они слепляют, они согревают. Это такие маленькие полешечки в костер любви, дорогие мои. Вот тот, кто смотрит, дорогая моя, в основном женщины меня смотрят. Но ну, вот как-то ко в костер под, подбрасываете, вот подбрасываете вот смотрите, ну вот чтобы горело, чтобы все вот хорошо, понимаете. И чтобы это же тепло сохранялось и ваш дом держался на этом. Вот, дорогие мои, буду благодарна за лайки. Еще больше буду благодарна за донаты. И до встречи на моем канале.